Ну что, улыбочка, потому что чем больше нам лет, тем больше надо улыбаться. Почему? Потому что вот такие вот машинки, они уже такие трагические, поэтому люди старшего возраста, они перестают улыбаться, как дети, и, соответственно, мышцы у них уже опускаются. Поэтому мне уже слегка за 60, вот, и я знаю, что мне надо больше улыбаться. Даже если вам не хочется улыбаться, надо тянуть улыбу. Итак, я шучу, и тем не менее поехали. Я Надежда Новосельская, психолог, психофизиолог, психотерапевт, коуч. И сейчас я помогаю специалистам, моим коллегам, врачам, психологам, коучам увеличить свои доходы через понятие самооценки. Моя главная задача – помочь вам убрать вот эти комплексы, зажатости, и чтобы вы своей, свою экспертность, полученные знания за многие годы могли донести людям – и зарабатывать на этом достойные деньги. Поэтому так, за 30-60 дней можно выйти эксперту на миллион рублей и более. Постараюсь буквально за минут 20-30 дать вам такую короткую стратегическую, стратегическую коуч-сессию, где покажу вам стратегию, как выйти действительно на эти доходы. Если вы любите свое дело и готовы дальше идти на своих знаниях и талантах и помогать людям, но уже прошли множество тренингов, курсов, и все никак не поднимаете свои доходы, думаете, что у вас не хватает знаний, что у вас не хватает каких-то элементов. Запомните, это ваши, ваш патологический перфекционизм, это внутренний конфликт, это внутренняя боль, которая бессознательно мешает продавать дорого. Потому что даже если вы знаете, на 10% больше, на 10% больше, чем клиент, вы уже имеете право продавать, учить и помогать. Вот так вот. Поэтому, без того, чтобы начать зарабатывать достойные деньги, снова и снова новые курсы, а новый сертификат, а еще чего нибудь новое, и там смотрим уже, конкуренция на ноги наступает, там уже молодежь идет, там какие-то новые направления, и мы снова идем новые курсы, Ах, выкладываем нервы, деньги, время, а зарабатывать не успеваем. А в чем причина? Первая причина – это заниженная самооценка. И это главной чертой проходит через все мои программы, которые я провела уже за 10 лет работы только онлайн. Почему я с вами могу делиться этим? Ну, потому что я уже та тетенька, которая много проработала в психотерапии, в психодиагностике, работала в серьезных структурах, сама прошла в жизни очень много всего. И через практики, через знания я помогла себе вначале, создав программы, по здоровью, по отношениям, по денежным каким-то там блокам у людей, да, и помогла и бизнесменам, и в отношениях замуж, и там психосоматика, и, короче, все, и везде я нашла красный счет, То идет заниженная самооценка. убийственная, никчемное, уничтоженное я. И это главная тема, которая я сейчас, главная боль, которую я сейчас, помогая людям разрешить, моим коллегам, чтобы они вытащили вот это, качественные я и начали продавать свои продукты помогая людям за достойные деньги я имею медико биологическое образование у меня психологическое образование университет академия короче куча сертификатов как всегда как у всех но параллельно с тем что я получала эти образования я еще постоянно практиковала вот прям сразу практиковала поэтому мне это помогло больше освоить вот эту уверенность через практику. Конечно, помогли мне участие в боевых действиях. Тут вот у меня куча медалей, орденов. Ну, короче, такое. Я их раньше стеснялась выставлять. Сейчас вот выставляю, потому что, оказывается, это влияет на людей, когда люди говорят, а кто ты такая? Да вот кто я такая? Вот я такая. У меня есть уверенность, личная сила, стержень, и мне все, что угодно, пускай говорят, что я сейчас выступаю, девушка, которая 61 год, в розовом платье Мне нравится розовый цвет, ярко-розовый, потому что он придает неуверенности и силы. Вот так. Я лайф-коуч, то есть любую сферу я могу взять у человека и довести его до результата. И я знаю, что многие из вас тоже имеют несколько направлений. Почему я сейчас делаю на это акцент? Ваша задача взять какую-то одну боль и вытащить человека э, с точки А в точку Б, привести его к результатам. Я уже говорила, что ни в коем случае э, не нужно останавливаться на одноразовых э, пластырях, лейкопластырях консультациях, потому что мы на самом деле обманываем людей. Знаете, помните, да? На дешевых курсах это тоже только разогревает, может быть, аудиторию, когда узнают, кто вы. А дальше нужно готовить серьезную программу, в которой вы заложите ценности, через которую вы человеку поможете его поднять его уровень доходов, через которую вы поможете наработать ему новые навыки, у него будет другое мышление, да? А это, естественно, не одноразовая консультация, это уже серьезная коучинговая программа или наставничество, там уже сегодня не важно, надо просто определиться э, в, в идентичности в обозначении. Так как я тренер НЛП, так как я тренер личностного развития, я имею сертификацию по НЛП, то, э, также по эриксоновскому гипнозу, то я веду людей через наработку новых навыков. И мои тренинги которые сейчас называются коучингами, более детально сейчас эта тема развивается, помогли людям выйти на достойный результат. здесь вы, когда получите в подарок вот эту презентацию, там будет, будут ссылки на мои разные тренинги, на результаты, вернее, на опыт людей, которые получили результаты, на отзывы, кейсы, и по деньгам, и по отношениям, и, и везде. Везде вы увидите, красной чертой проходит я. Я достигаю свои цели, помогаю достигать цели своим, конечно же, клиентам. Поэтому создала я за эти 10 лет во всех сферах разные программы. В здоровье, в отношениях, в деньгах, как найти предназначение. И везде красной чертой, повторяю, проходит самоценность «Я». И эксперты тоже люди. И поэтому самоценность себя влияет на наши доходы, на поднятие цен. Поэтому… Есть технологии, есть пошаговый алгоритм, как выйти на миллион рублей. Но я все равно, все равно не перестану вам говорить о том, что вы можете пройти разные тренинги, там, где вам создадут воронки, там, где вам помогут продвинуть ваш, вашу, вашу страницу, там, где вы работаете, в Инстаграме, в Фейсбуке, в Ютубе, где вам нравится. Но самоценность, уверенность в себе нету. Таких тренингов нет. Это отдельная работа. Здесь у меня, чем в этой программе я отличаюсь от других, тем, что я даю и психологию, убирая вот эту вашу боль, потому что мы тоже люди, я это тоже прошла, отрыдалась и, и знаю и куда, и как, и чего. Через открытые вопросы, вопросы, через определенные практики мы работаем один на один. Пойдете вы в групповую работу или в личную работу, все равно у вас получится простроить себя, потому что мы вытащим черные пятна из вашей души, те, которые помогут вам, естественно, расширить свое, ну, свое я, чтобы дорож, дороже продавать свои услуги. Так вот, тема Я проходит через все сферы жизни. И у меня получилось создать эти программы, получилось дать людям результаты, ну и, естественно, я себя ощущаю поэтому уверенно. Радостно. Как результат, я объездила более 15 стран. Я не помню, надо пересмотреть уже, потому что очень много там на карте точечек у меня, этих скрепочек разного цвета. Я живу в нормальных, хороших условиях. Слава тебе, Господи, у меня есть хороший дом, у меня есть другие источники дохода. Я инвестор, у меня есть хорошая пенсия. Я работала в государственной структуре и участвовала в боевых действиях. Я инвалид войны второй группы. Поэтому я заработала себе на жизнь. Могу совершенно спокойно жить только на одни проценты, на пенсию, путешествовать и не работать. Но я работаю, потому что я хочу помочь другим людям, моим коллегам, чтобы вместе, да, это не патетика, больше создавать пользы миру и помогать этого, этот мир делать лучше. Почему? Потому что возможности невероятное количество а людей. Чем больше информации разного рода, тем больше они еще больше сжимаются, а Советский Союз и последствия Советского Союза, которые сидят в ДНК программах, у нас там очень серьезно работает в, наших, в нашем бессознательном. Поэтому чем больше будет всяких коронавирусов, разного рода пропаганды, тем больше люди не смогут нормально адаптироваться. И поэтому нужны сильные люди, чтобы простоять этому, вот этой вот ситуации в мире. И уж тем более, когда специалисты помогают то они сами должны быть что конечно же сильными короче говоря после вот этого видео у вас будет еще два подарка как себя позиционировать кратенько я еще раз добавлю дальше как выбрать свою целевую аудиторию как реагировать на как не то что как делать так чтобы люди на вас реагировали сразу чтобы вы выделили свою отдельного какого-то клиента Потому что это главная штука, которую я смотрю по разным каналам, где я заглядываю в ваши аккаунты. У меня тоже такая штука была. Я психолог, я там коуч, ничего подобного. Нужно четко определять, кому, для кого и чем. Это будет вам подарок. И сама эта презентация будет тоже подарок. Вы сможете просмотреть ее, пролистать, чтобы запомнилось лучшее то, что я говорю. Еще будет отдельная презентация подарок. Почему я даю бесплатно? И много даю. Много-много даю. Тысячи роликов на Ютубе, тысячи статей в Инстаграме, в Фейсбуке, рассыльная база через имейл-рассылки, через боты, каналов, групп полно. Почему я даю много бесплатно? Ну, во-первых, я знаю, что кто-то даже самый неосознанный все равно рано или поздно включится и возьмет ответственность за себя и начнет что-то делать, ну, чтобы изменить свой, свою жизнь к лучшему. Почему я коучам тоже даю бесплатно вот даже этот материал? Здесь, если вы примените, ну, у вас уже так очень много чего откроется. Во-первых, я хочу, чтобы кто-то из вас, пару человек я выберу для того, чтобы пришло ко мне пару человек, два-три сокоуча Это мне очень важно. В процессе программы я пойму, кто из вас больше всего подходит, как мы сработаемся, я вам подхожу, вы мне подходите, чтобы у нас был такой, м -м, такой классный тандемчик. Дальше. Возможно, вы станете членом моей команды, э, обучающей программы. Даже если не станете, все равно мне будет приятно, что я что-то вам дала полезное, вы что-то там допримените. Даже если вы неосознанны и не собираетесь идти ко мне в мою программу, все равно где-то что-то я какое-то зернышко посею. Ну, конечно же, мне хочется видеть вас у себя в учениках. Не просто так вы попали на это видео. Оно не всем раздается подряд, оно раздается только тем, кто кликнул и захотел со мной взаимодействовать. И вот теперь эти шесть этапов выхода на 1 миллион рублей. Первый – это распаковка экспертности. Что это значит? Важно написать о себе свое понимание, то, что я даю вам в подарке. Какую проблему конкретно вы можете решить? Какую-то одну боль нужно выбрать. Для кого вы и про что вы? Не просто психолог, игропрактик, тетапрактик, учитель, педагог. Нет. Это отсталое позиционирование. И на это, когда заходят э, те, кто в этом разбирается, сразу думают, ага, э, жадный, ленивый, не обучается. Это если смотрит вас э, ну, более продвинутый коллега. А если приходит к вам ваш клиент... Нашел как-то случайно где-то вашу страничку, думает, ну, о чем? И он будет искать. Даже если понравится ваша фотография, ваша энергетика, человек, ну, надо еще порыться, посмотреть, а что там для него есть в вашей страничке, если вы такой крутой психолог. Поэтому пишите более детально для кого. Если вы коуч, то, знаете, мне недавно сказала одна журналистка, которая брала у меня интервью. Она говорит, на слово «коуч» у нас это вызывает уже иронию, потому что сейчас куда ни плюнь, все коучи. И это вызывает смех, потому что в мире, в Европе, в Америке это люди, которые зарабатывают очень большие деньги, это очень серьезные люди, и эти люди дают людям возможность раскрыть себя и улучшить то или иное качество жизни, в котором они пришли к коучу. У нас же пишут коуч, но продают одноразовые консультации. У нас же пишут коуч, ну, короче, я не буду сейчас об этом много рассказывать, понятие коучинга у многих и рядом не стояло, поэтому на трехдневном интенсиве здесь, пожалуйста, зарегистрируйтесь, я там больше расскажу про коучинг более детально. И поехали дальше. Дальше, самый важный аспект, это эксперты тоже люди, вот то, с чего я начинала. И Здесь распаковка личности, именно личности эксперта. Я уже сказала, что Советский Союз, влияние на нас, неуверенность наша, малоценность наша, там куча страшных программ, которые мешают нам продавать свои продукты дорого. Мы должны дешево там, служить людям. Конечно, мы служим. на тебе бесплатно, если у тебя нет денег? И на тебе платно, и на тебе дорого, если ты себя ценишь. Но в этой программе должна быть описана та боль, которую вы решаете с помощью своих инструментов. И здесь я вам помогу, потому что здесь тоже не так все просто. Дальше. Распаковка личности – это куда ты идешь, чего ты хочешь, и умение мыслить в будущем. У нас голова у многих загружена хламом спрашиваю у экспертов, которые приходят на консультацию, «Сколько ты хочешь денег?» Она толком и не знает, сколько. В конце концов, выдавила сумму с нее. «А зачем тебе деньги? Что ты будешь с ними делать?» «Ну, закрою свои потребности». «Какие?» «Ну, там, ипотеку и построю дом». «О себе». Ну, там что-нибудь себе. То есть, понимаете, во-первых, узкое мышление, а это самое страшное. Поэтому, если вы не умеете мыслить в будущем, вы не можете продавать, вы не умеете продавать на консультациях, и не только на консультациях, и на вебинарах, ну, в общем, это тяжело мыслить, не мыслить в будущем и продавать что-то. Людям мы должны показать, как мыс как рассуждать и жить, и мыслить в будущем. А это для этого должен мозг быть. Как психофизиолог скажу, скажу что у нас левое полушарие – это конкретика, право это творческое, и вы тоже это знаете, лишь вам напомню. Если вы знаете, но у вас нет расписанных хотелок, более 300 на бумаге рукой, если у вас нет конкретной цели, если вы рассуждаете только, чтобы закрыть свои потребности, закрыть кредиты, накормить детей и жить в страхе рептильным мозгом, как у нас же, знаете, животный рептильный мозг, самый древний, да, и, неокорт, и человек, мозг, который часть мозга, который развивает нас на, по образу и подобию, подобию, ведь мы созданы, правильно? и Поэтому, когда человек не боится рисковать, он мыслит, он мечтает, он, он идет уверенно, он не боится терять, ему открывается, потому что смысл жизни в движении, в рисках, в новом, и поэтому как вы можете учить других, если вы сами боитесь? Как вы можете продавать дорого, как мы можем продавать дорого, если мы сами боимся? Я сама этим грешила долго. Да сейчас я уже, я только за последние три месяца я выложила 7 тысяч долларов на свое обучение. Как вы думаете, у меня есть внутреннее разрешение продавать дорого? Только даже из этих позиций. Вот поэтому, когда вы разрешаете себе продать дорого, да, вот купить что-то себе. Только тогда у вас получится это разрешение оно будет транслироваться из вас. Поэтому мы боимся, мы удобны, мы продаем бесплатно, мы не видим будущего, мы не умеем ставить цели, мы знаем какие-то вещи, которые мы научились, и мы поэтому и не продаем дорого. Логично? Вот это и называется распаковка личностей. Здесь я буду работать лично с каждым. Тот, кто кому повезет, тот поведет ко мне мои руки. Третий этап из шести, как выйти на миллион рублей за 30-60 дней, это упаковка вашего предложения в виде вовлекающего текста, который раскрывает суть вашего предложения. Кто вы, что вы, почему вы. Причем это надо учиться быстро говорить и писать четко, правильно оформить страницу в соцсетях, чтобы человек зашел и понял, ага, вот тут она помогает найти своего мужчину, а вот тут она помогает построить. А вот тут, и тут инструменты, там регресс, психосоматика и так далее. Мы же шуруем, что? Инструменты позиционируем. У нас нету предложения. У нас все красиво оформлено в лучшем виде. Какие-то статьи про психологию. Ну, я не говорю, что все, но у многих я так вижу. И я так раньше, и, ну, я правда чуть-чуть лучше начинала, но все равно это было не так. Дальше. Четвертый этап – это продажи через консультации. Что на консультациях мы узнаем? Во-первых, на консультациях узнаем людей, более людей, наших целевых клиентов. Мы узнаем наш, не наш человек. Это дает возможность писать новые видео, писать новые тексты и до, доупаковать вашу программу. Вы понимаете, что у них болит, вы тогда понимаете, какие ваши инструменты смогут привести его с точки А в точку Б. Поэтому, когда у вас есть на консультацию, человек приходит на консультацию, у вас уже готовое предложение, у вас уже готовая программа, она, естественно, прописана, хорошо проработана, не самостоятельно запомните, а с специалистом, у которого уже есть опыт. Конечно, вы можете пойти к другому человеку, не ко мне, но я все равно говорю, самостоятельно, нет. Это долго, долго, еще раз долго, и будет не всегда четко. Ну, это вот я вам говорю, а там как хотите. Поэтому, когда у вас есть четкое предложение и программа, может быть, человек не готов купить дорогую программу, значит, у вас должно быть какое-то мини-предложение, какой-то мини-коучинг. Я, например, предлагаю за 10 дней выйти на доход от 100, 200, 300 тысяч, в зависимости от того, насколько вы готовы. 10 дней, первый день упаковка, распаковка вашей личности, второй упаковка предложение, программа, учу консультировать, ставим на продвижение, и у вас уже идут люди. Быстро. Не надо тут долго рассусоливать. В зависимости от того, что у вас будет в вашей линейке, ваших продуктов, вы сможете предлагать людям, если недорогую программу, то что-то поскромнее, подешевле. Но обязательно надо, чтобы у вас были это предложение под рукой. Их надо подготовить. И за 10 дней это все можно подготовить. Да? Дальше. Такое предложение, от которого отказаться будет нельзя. Это может быть консультация платная, курс, программа и так далее. Я уже сказала. И здесь зависит цена от, того, от той ценности продуктов, на которые у вас есть. И от умения продавать. Это уровня экспертности. Но этому, конечно же, надо, надо идти и, и, и учиться, и прокачивать себя. Четвертый этап особенно важен, потому что вы, даже если вы опытный эксперт, то вы добавляете в свою копилочку еще больше через личные консультации дополнительные боли, которых вы, может быть, не знали. Все же меняется. И тогда, если вы же опытный эксперт, вы можете продать свою консультацию дорого. И человек, который покупает дорого, а там еще описана ценность, а там уже дайна ценность, то, естественно, человек, заплатил дорого, он будет чувствовать себя по-другому. А когда люди покупают дешево или берут бесплатно ли дешево, они этого не ценят. Согласны, Да. Когда у дорогого специалиста есть, это уже миллионеры, как правило, у них уже есть сукоучи, у них есть уже помощники. И вот я, так как я расту и масштабируюсь, мне сейчас тоже нужны сукоучи, потому что вместе нам будет проще. А если вы малоопытный эксперт, то наработайте такой опыт на продажах, такой опыт практической психологии, такую уверенность в себе, вот, почему важен четвертый этап – это консультации. Потому что на вебинары нужно тогда выходить, когда вы уже умеете продавать на консультациях. Все, четко, вот запомните эту штуку. Потому что вебинары – это совсем другая тема, другое направление, другой алгоритм и так далее. Потому что вся суть маркетинга заключается в том, чтобы сделать такое предложение, от которого нельзя отказаться. Поэтому важно знать, что людей беспокоит, чтобы вы знали, как закрыть его боль. И ваши инструменты в эту, эту боль помогают закрывать. Пятый этап это запуск самого инфопродукта. Здесь важно иметь отзывы, и поэтому многие боятся без кейсов, но опять же, твердая экспертность это ваши отзывы и кейсы. Но люди боятся часто, говорят, да, ну если у меня нет таких? Запомните, если вы являетесь уверенным в себе человеком, если вы уверенный в себе, как личность, как человек и как эксперт со своими знаниями, а это надо прокачать, то вы через свой пример, через свою харизму и уверенность сможете продавать дорого. В моем случае это отзывы из разных тренингов, где я влияет на доходы, здоровья, отношения, здоровье. Потому что везде есть психология. Везде. От того, какой ты человек, такие у тебя доходы, такой у тебя бизнес, такие у тебя отношения. Так тебе люди платят. Вот и все. Вот. Про отзывы понятно, да? На этом пятом этапе важна ваша уверенность и ваша внутренняя сила. И это может быть, как я уже сказала, ваши личные примеры. Даже если у вас будет множество кейсов, все равно вы можете влиять на человека своей эмоцией, своей энергией, своей аргументированностью последовательностью изложения материала э, и на консультациях, и на э, вебинаре. Поэтому я занимаюсь так называемой распаковкой себя, вот этой личностной силой уже вот в более 20 лет, уже около 25, если так посчитать. Ну и 10 лет вот только в онлайн, я уже это говорила. Так что это моя, мой конек, распаковывать Вашу внутреннюю силу, ваш я. А вот тут я все эти технологии, как все создать, это вторично. Да? Это все технология. Так, э, и опять же, эта экспертность, твердая экспертность нарабатывается через консультации. Кстати, я заканчиваю книгу, э, наверное, э, я успею дописать ее до интенсива, буду стараться, э, про звездный коучинг. То есть... Э, там будут и примеры, как консультации проводить, и аргументы, и так далее. Потому что сегодня курсы уже себя изживают. Консультации тем более, мы уже знаем, что это таблеточка, да, которую нельзя людей обманывать. Ну и поучим сегодня набирает очень силу большую. Поэтому коучи, если они твердые, качественные, уверенные и грамотные, ну, это будущее. Потому что мир потихоньку будет вымирать с помощью инструментов, которые влияют сейчас на мир с помощью пропаганды, вот этих страхов, и люди, у которых слабенькое здоровье, нервы, которые ведутся на вот эту всю пропаганду, плюс старики, больные, они будут уходить. Я думаю, вы это понимаете. А будут оставаться те, которые сильные, которые в этом мире умеют гибко противодействовать, быть гибко, изменять систему и уметь э, удерживать вот эту «я» личной структуры, вот эту большую-большую масштабную личность. Поэтому для таких людей, конечно же, все больше будет и больше будет на, набираться материалов они будут иметь, и это будут коучинги. Вот такие дела. Дальше, на пятом этапе, вот где здесь собираем уже людей, есть разные этапы сбора людей, разные воронки. Воронка это вот, вот человек пришел, он прогрелся, узнал что-то про вас и пришел вам на консультацию, на вебинар. Купил, вы ему зашли, отлично. Не, не купил, он должен слушать вас, ну, если он будет слушать, если не отпишется. И рано или поздно он купит или уйдет. Я вот сейчас чищу свои э, каналы, группы, прошу написать, кто, кому интересно идем дальше, кому нет, убираю, вычищаю группы, чтобы не было балласта. Так же вы будете, когда вы будете уверены и сильны, вы будете подбирать тех людей, которые вам нужны. Вы всех подряд нам не надо, чтобы сидели, висели, пили вашу энергию и просто слушали и смотрели, как Санта-Барбара. Согласны? Так вот, воронка консультационная, марафоны, интенсивы, автовебинары, гибридные и так далее. Сейчас я работаю консультационные, у меня сейчас интенсив будет. Сделаем из этого автовебинар. Ну и в общем это называется гибридное. То есть разные способы привлечения трафика. Такой еще интересный момент. Любая воронка должна иметь полезность не только приглашения и продажи. Даже если человек не купил, все равно у вас надо, чтобы что-то от вас осталось полезное. Эмоция, какое-то слово, какая-то полезная какая-то штука. В любом случае это важно, потому что мы влияем на мир и делаем мир лучше, помогая людям. Поэтому здесь можно предлагать не только дорогую программу к его результату, но и... То, что я покажу на трудневном интенсиве, пожалуйста, если вы еще не зарегистрировались, вот здесь будет ссылочка в, этом, в этой презентации, зарегистрируйтесь. Ну и шестой этап – это массовые продажи и масштабирование. Здесь важно иметь серьезный бюджет, здесь важно иметь уже команду, люди, которые на каждом этапе, на каждой веточке занимаются своим делом. Аналитика, трафик, контент, каналы, чат-боты и так далее. Здесь важна уже юнит экономика, которую я не люблю, но приучаю сделать, потому что надо. Вот. Поэтому полмиллиона, миллион рублей можно спокойно выйти с одним ассистентом. Ну и здесь очень простая арифметика. Она очень простая. 5 человек по 100 тысяч, пять человек по 200 тысяч. От того уровня, на каком вы сейчас находитесь, насколько хватает у вас вашей масштабности личности. Четко страиваете цели, описывайте программу, и все. И даже на консультациях можно спокойно набрать себе такую команду людей в группу. Поэтому 10, за 10 дней можно выйти на такой результат, который вам нужен, если вы уже созрели и хотите. Масштабирование важно вот важна каждая деталька, и там уже другие хлопоты, другие заботы и другие деньги. И там надо быть готовым уже и терять, там нужно готовить, готовиться, быть готовым к серьезному, вот сейчас я этим занимаюсь, к серьезным рискам, но в любом случае тот, кто не рискует, тому не дается. Вкладываешь, получится, хватает терпения, идешь дальше. Вы же знаете, семь раз упал, 8 поднялся, в этом сила личности тоже. Поэтому амбициозные люди, вы будете тоже сами таких людей привлекать, и... потому что вы сами такой. Какие вы сами таких людей привлекаете? Я лично уже давным-давно не беру слабых людей, которые считают, что не заплатили, и можно ехать на эксперте. Нет. Заплатили, и делаем, если не получается, помогу, поддержу, но прокачиваем навыки, скиллы, которые уже без меня, без наставника сможете зарабатывать серьезные деньги. Вот эти шесть этапов выхода на 1 миллион – это распаковка экспертности, распаковка личности, упаковка предложения, продажа, консультации, запуск продуктов и массовые продажи и масштабирование. Но самое главное запомните – консультации «Я». Еще раз подвожу итог. Продукт, как и свою экспертность, нужно определить. А дальше уже глубже, глубже, глубже. Никаких назначений на поисков SMM-щиков, таргетологов, введение ваших страниц, никаких… Таргет этих продюсеров, забудьте. Все начинается с того, кто вы, кому вы, и начинаете консультировать. И там определяете, докручиваете продукт, себя, людей, и понимаете свою уникальность. Кстати, на первом дне интенсива я дам практику на пояс своей компетенции, очень крутой, которая стоит более 100 тысяч рублей на двухдневном интенсиве. Ну, понятное дело, что кто пойдет в программу, там, там будет намного все серьезнее. Какие препятствия возможны вообще в онлайн-образовании? Самосаботаж откладываем на потом, потому что ну, как бы новое всегда страшно. Это более у всех людей. И эксперты тоже люди, да? Неверные в себе то, что я уже сказала, вплоть депрессий, разного рода неврозов потому что вроде как я образованный человек, у меня куча дипломов, почему я столько зарабатываю, почему вот это, вот этот, вот этот, а я? И вот этот страх неделания загоняет еще в больший такой дискомфорт. Не верится, что можно зарабатывать достойные деньги, внутренняя борьба с собой, бояться что-то осудит, а вдруг не получится, страх потерять деньги, и вот такое, и так далее. Но это сила духа, это сила масштаб личности, поэтому если вы делаете для себя вызовы серьезные, то будет вам по силе вашей, по вере вашей. Ну, конечно же, симуляция бурной деятельности, много действий мало прибыли. Поэтому даю вам такой лайфхак. Вы пишите 10 действий, которые ведут на увеличение прибыли, и 10 не ведут к ней. И посмотрите, сколько много инсайтов вы для себя по-взрослому найдете. Я скажу вам, что... Даже самые крутые эксперты продают себя дешево. Опять же, боятся выйти за зону непривычных действий. Я работала, общалась с очень крутыми, серьезными людьми, которые могут зарабатывать миллионы, но там она зарабатывает на наемной работе, тут она немножко подрабатывает в онлайне и как бы вроде бы устраивает. Тут, у меня сейчас устраивают мои заработки, но я хочу помогать большему количеству. У меня вот такой есть вызов. Вызов души, как говорится. И я хочу помогать большему количеству. Вам тоже должно откликаться, что как вы будете пользу помогать, давать другим. Как вы будете пример детям давать, внукам своим, если вы постарше. Это ведь очень важные моменты, понимаете? Поэтому если нет этого, вот этого зачем, я отдельно буду тоже давать на интенсиве и в платных программах я даю это, потому что, по сути, это самая главная ценность, которую мы должны в себя простроить. Зачем? Почему? Что после себя оставишь? Если этого нет, ну, муж принес, ну, хватает там как-то с аренды какой-то, еще чего-то там, ну, на работе получаю. Ну, чего его тогда куда-то лезть? Поэтому тут надо иметь амбиции, иметь миссию предназначения, гореть этим, Поэтому те, кто вот так вот послушают, 10% только сделают, примут и начнут что-то делать. Остальные пойдут дальше. Это статистика, ничего личного. Ничего личного. Поэтому если самостоятельно все делать, и это долго, и это не неверие в себя, и это выгорание, слишком много препятствий, сомнений. И именно поэтому, когда вы идете в программу, где есть опытный человек, психолог, терапевт, поддержка в откатах, и плюс, как наставник, я покажу вам, что зачем нужно делать. И как программы собрать, и как продавать, и как курс создать и так далее. Ну да. И нигде вам, нигде вам никто не даст, Вот а да я так, как даю я. Потому что если дают ребята по маркетингу, составлению программы, то психологию отправляют отдельным в отдельный тренинг, такие как ко мне или другим людям. Так что там все очень серьезно, потому что все самое главное внутри нас. Поэтому есть выбор сам или с наставником. И вы также будете людям своим предлагать. Сами делайте вот это, вот это, покажете вот эти варианты. Или со мной. Если сами, то это стоит вот нервы, деньги, время. А если со мной, то это будет совсем по-другому. Да? Проще, дешевле. Вы заплатите деньги, вы заодно прокачаете себя. Разрешите себе много, чтобы вам платили много. Просто. Хочешь взять, дай. Зеркало. Правда? Поэтому, если вы хотите пройти в лесу, самостоятельно будет блудить долго. Если хотите быстрее, то вам нужно нанять кого? Проводника. Блуждание стоит дорого. И в дешевых тренингах, в дешевых курсах там нету от А до Я. Там есть какие-то кусочки, сегменты. Там чуть-чуть, там чуть-чуть. В итоге пазлы не срастаются. Поэтому, чтобы пазлы срослись, надо идти в большую программу. Где вы распакуете себя, продукт, Свою, напишите свою программу, помогу создать сайты, помогу создать трафик, помогу создать э, чат-боты, чтобы люди к вам приходили. Это сложно, когда знаешь как. Дальше, как вы видите, у меня видите, компас везде. Поэтому я смогу увидеть, где вы застряли после заполнения анкеты. Кто-то из вас уже заполнен, кто-то из вас будет заполнять. В любом случае важно описали, чтобы там, что у вас происходит. В зуме разберу вас. Заглянем заглянем в вашу систему внутрь, потому что не может человек ничего изменить внутри, вытащить из себя смыслы, разобрать себя. Ну нереально это, какой бы вы ни были крутой. Поэтому крутые люди всегда имеют наставник, какого учат те, кто сильнее, те, кто умнее, те, кто опытнее. Поэтому я зайду, посмотрю, что у вас там есть, покажу вам, что вы можете сделать. Четкие там на рекомендации. Ну, а дальше, как захотите, пойдете со мной в программу или нет, это уже вам решать. Но я в любом случае хочу вам дать пользу, потому что это моя миссия. И я все равно знаю, что пойдут те, кому я легла, легла, зашла. Также и у вас. Мы не доллар что все нравятся. Кто-то пойдет, кто-то не пойдет. Это нормально. Задача – светить, как маячок. Если вы хотите быстрых результатов, то можно выйти и за месяц. Вот эта пирамидка с правой стороны, я сейчас меняю, меняю свой логотип немного, потому что вот здесь вот у меня руки, видите, и многие спрашивают, а там что у тебя медитации? И когда я создавала, когда-то 10 лет назад, 11 лет назад, у меня было такое понимание, человек сидит на земле, как психофизиолог знаю, что вот эти чакры — это центры, и человек связан с землей. И там большая сила. Дальше человек живет, развивается, рождается, зарабатывает деньги. Знаете, оранжевая чакра, красная чакра – это энергия, с землей связана. Оранжевая – это отвечает за действия, за зарабатывание денег, за деторождение. В общем, за энергию жизни. Да? Дальше там уже идут разные другие чакры. Так вот, нижняя чакра – пирамиды, наши действия. И вот теперь я давно хотела поставить пирамиду, теперь будет пирамида. И... Верхишина пирамиды – это развитие «я», «зачем», «почему» и «куда». И, конечно же, это движется туда, к небу, к Богу и так далее. Поэтому соединение себя внутри и с Богом, действие согласно вашей предназначению и миссии, дает вам силу. Вот так. И пройти, быстро получить результаты, за месяц можно выйти на доход, который я уже озвучила. И 300, и 500, и в миллион. Для этого нужна поддержка, сила, направление чтобы вы быстрее достигли, если вы, конечно же, хотите. Если не хотите, ну значит, не хотите. Значит, будьте там, где вы есть. Поэтому ваши следующие шаги – заполнить анкету, ответить на вопросы, Свяжу, с вами свяжется менеджер. И помните, что система можно изменить только изнутри, соединиться с собой и с Богом, но обозначить, что там, какие там поломки – это только снаружи. Выйти на миллион можно за месяц-два если хорошенечко вложиться и сильно постараться. Именно поэтому вкладывайте столько, сколько вы хотите получить, даже меньше, естественно. Допустим, там 300 тысяч вы хотите выйти, значит, нужно вложить 300. Но моя программа будет стоить, там есть несколько вариантов, там потом увидите, она не такая дорогая. В любом случае вы можете, если взяли 10 человек по 50 тысяч, вот вам полмиллиона. Три человека по 175 тысяч, вот вам тоже полмиллиона. Десять человек по 30 тысяч, вот вам 300 тысяч, понимаете? Пять человек по 50 тысяч, 250 тысяч. Просто запомните, нужна простая арифметика для левого полушария. Фокус на реальных цифрах. Кто-то спросит, а где же взять этих клиентов? А вы как ко мне пришли? Один из способов трафика – это тот, вы, по которому вы пришли. Кто-то пришел из таргетинговой рекламы, кто-то пришел по рекомендациям, кто-то пришел из рассылки в Директ. Кстати, не бойтесь рассылки в Директ, просто надо знать, к кому обращаться. Это -то из спам-рассылки. Потому что я даже сейчас вижу, сколько качественных ребят, толковых, тоже рассылают рассылки и пишут мне с помощью вот этих каких-то там аккаунтов. И Я вижу, какие толковые ребята стучатся тоже ко мне. Надо использовать те, способы, которые работают. Вот и все. Поэтому выйти на доход от миллиона рублей и более, у каждого своя цифра будет. Врачи, психологи, эксперты, вы можете с помощью наставника, который узнает, вытащить свою силу, свои особенности соединения с собой. Технологию я вам покажу. Повторяю еще раз. Даже за 10 дней можно все собрать и делать. Выйти на первую там, сотку, 200, 300, зависит от того, на каком мы сейчас этапе. Да, но для этого надо захотеть. Поэтому на консультации, на разборе покажу, где у вас что есть, где вы можете все взять быстро. Просто приготовьтесь работать и давать пользу миру, а не просто сидеть и ждать что само как-то там рассосется. Я вам благодарна за то, что вы были со мной на связи, слушали меня и что-то там наверняка писали, в любом случае у вас есть подарок, который останется, эта презентация у вас. И думайте, принимайте решение. Мир уже давным-давно идет во всю жизнь, крутится, ковиды, всякая шелуха, которая есть в мире, она для слабых. Наша с вами задача быть сильными, тем более, что мы имеем для этого профессию, которая помогает людям делать мир лучше. С любовью и уважением к вам, Надежда Новосельская, психофизиолог, психотерапевт, коуч.